Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и недавно, как вы знаете, у меня на канале было тестирование аж целых 14 СВО на 360 мм. И хотя вроде бы моделей было много, и они были достаточно разнообразными от разных брендов, но одна интересная водянка в тот тест, к сожалению, не попала. Сегодня мы поговорим о довольно новой СВО на рынке, а именно о Glacier One от компании Fantex. Но не думайте, что новая значит не обкатанная. В основе данной водянки лежит проверенная платформа от Asetec с фирменной круглой помпой водоблока. Она же используется и в победителе по температурам предыдущего теста ракени от компании NZXT и еще десятки довольно известных моделей. Но точнее надо сказать, что используется одинаковая линейка помпы, но надо понимать, что разные ее версии. Но ну, что же нового привнес в СВО сам Фантекс? Итак, водоблок, как мы видим, стандартный, с обычной медной пяткой осетека, сильно выпуклой к центру. Фитинги у водоблока тоже стандартные, выглядят, конечно, хлипко и сделаны из пластика, но нареканий за ближайшие 5 лет к ним не было, при условии, конечно, правильной установки воды. Сама помпа водоблок тут довольно строгая, лаконичная и очень тонкая в сравнении с конкурентами, однако это достигается за счет того, что верхняя RGB часть тут крепится Отдельно, на двух магнитах. Я считаю это хорошим решением, ибо ее просто и удобно устанавливать и снимать. И можно при желании вообще не ставить, если вам важна, скажем, толщина водоблока, или вы просто не любите RGB-подсветку. Если же любите, то эта RGB накладка вас только порадует, светит она дай боже, выглядит очень красиво, ее я кстати вам уже показывал, когда мы делали сборку ПК в самодельном корпусе стэнде. Я считаю ее одной из основных фишек данной водянки, хотя на деле она ограничивает изгиб трубок, но не думаю, что в корпусах по 360 мм воду это будет дюжеважно. Что касается самих трубок, то они тут длиной в 40 см, сделаны довольно качественно и максимально гибкие. В комплекте к ним дали даже вот такие вот держатели, чтобы трубки не болтались в корпусе как попало, а были уложены более-менее красиво. Радиатор же у глейсера ничем не примечателен, отверстий для дозаливки в нем нету, и на него ставятся три фирменных вентилятора на 120 мм с максимальными скоростями в 2200 оборотов в минуту. Фитинги у радиатора тоже свойственные сетековским водянкам, вот такие вот тонкие, но не думайте, друзья, они должны быть вполне надежными, во всяком случае практика показала, что это никак не влияет на протечки. Что касается тестов, то я на момент съемок был в отпуске и под рукой были только два процессора, это старичок 11600 без индекса K и более новый свежий 5600G. И поскольку в последнем моем видео вы яростно говорили, что для 5600G не нужна водянка и хватит, как обычно, любимых многими трехтрубочных кулеров, то сегодня убьем сразу двух зайцев и поговорим об этом, на мой взгляд, заблуждении. Итак, 5600G, да, холодный процессор, но только в стоке. Програв его 10 минут обычным сайнбенчем, теста типа рендера 3D моделей, мы имеем 4,25 ГГц по всем ядрам, ну и бус по одному ядру до 4,45, то есть вполне стандартные частоты. И температура при этом 62 градуса при комнатных 24. Водянка у нас, конечно же, стоит открытая в открытом стенде. И нет, это друзья не 360 мм глейсер, это лишь кулер мастер на 240 мм, на котором стоят глейсеровские вертушки. И по таким результатам действительно можно с сгорячо сказать, что вода даже на 240 мм ему нафиг не нужна. Но погодите, все еще впереди. В несколько касаний настраиваем ему типичный разгон через PBO с негативным умпсетом по керв по всем ядрам в 20 единиц. И получаем уже 4550 МГц по всем ядрам и буст одного ядра до 4,65. То есть плюс 200-300 МГц, как с куста, буквально за несколько секунд. И примерно 5-10% прироста по производительности. просто температура у нас уже 69 градусов но это еще мы не гнали видео ядро что играя на встройке захочет скорее всего сделать каждый выставляем на ней 2300 МГц с напряжением 1.25 и получаем в тестах уже 74 градуса при этом у нас 24 градуса в комнате, а не 30 градусная летняя жара и вентиляторы шумят как пылесос, а вовсе не в бесшумном режиме, как обычно люблю делать я ну и также не забываем, что у нас открытый стенд, а не корпус и не забываем, что это 240 миллиметровая водянка, что равносильно топовому кулеру типа по Noctua D15. Так что трехтрубочные кулера это конечно весело, но это не для тех, кто собирается нагружать данный процессор, использовать его возможности на полную и соответственно не для тех, кто собирается разгонять его или разгонять встроенную графику. А если учесть, что многие берут 5600G как времянку и планируют потом заменить стройку на 200-300 ваттный обогреватель 30-го поколения, который будет нагревать кулер процессора то смею заверить, что в такой конфигурации с трехтрубочным кулером с нормальной нагрузкой летом там будет под 90 градусов. Это просто факт. Ну да ладно, друзья, это было лирическое отступление в том, что температура 5600G будет зависеть от того, как его использовать. И то, что вы используете его для легких игрушек и не разгоняете, вовсе не значит, что также будут делать все остальные. Что же касается нашего глейсера, то я проверял его работу в двух режимах. На полной скорости вентиляторов и в бесшумном режиме, то есть когда уровень шума не превышает 30 дБ. В первом случае помпа работала на 2800 оборотах, а вентиляторы работали на заявленных 2200, и уровень шума с расстояния в полметра был порядка 44-45 дБ, что довольно много, но признаемся, что были у меня на тесте варианты и пошумнее. Но ну и температура в итоге была порядка 69 градусов, то есть где-то на 5 градусов меньше, чем в 240-мм водянке, это в принципе достойный результат. В бесшумном режиме, дабы добиться 30 дБ, пришлось снизить скорость вентиляторов до 1100 оборотов и снижать также обороты помпы до 1800, ибо иначе она сильно стрекочет Я бы хотел сказать, что это единичный случай, но, друзья, нет У меня был 240 мм глейсер и у него была такая же проблема, обороты приходилось также снижать Справедливости ради отмечу, что на 1800 стрекотания не слышно и температуры не сильно выше, всего 74 градуса, но все-таки об этом моменте стоит упомянуть. Что касается цены Глейсера, то она вроде бы радует всего 12 тысяч рублей, но при этом надо понимать, что Фрактал Цельсиус с начинкой также от Аситека можно взять дешевле, всего за 12 тысяч. но ну, а что касается Кракина, то его цена не намного дороже 14 с половиной, и при этом у двух последних я не встречал проблем со стрекотанием помпы, так что друзья, брать Глейсер можно, но только с хорошей скидкой, 1000 а так за 9-10 или если вам не так уж важен уровень шума, ну или если вам очень нравится его квадратный внешний вид. Ну и есть также еще один вариант, если вам нужен минимальный по высоте водоблок. Такое порой нужно в мини-сборках, и для этих целей 240-мм вариант данной водянки тоже вполне можно взять. Ну а с вами как всегда был Белыч, если вы решите прикупить ее водянку, то список лучших образцов и ссылки на них на Яндексе будут конечно же в описании, тыкайте, переходите, смотрите и если понравится, то покупайте. Ну и также, друзья, не забывайте, что есть шанс, что YouTube закроют, так что подписывайтесь на нашу страницу ВК, на наш Яндекс.Цен, там тоже выходят видео, ну и на Телеграм-канал. Все они работают, везде выкладываются видео, так что вы всегда будете в курсе событий. Ну и на YouTube подпишитесь и нажмите колокол, чтобы получать уведомления о новых видео, а 8 его не закроют. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!